Такс, мужики попросили материал про дробовики сделать. Окей, начнем, пожалуйста. Агненский, погоди, погоди, у меня есть для тебя предложение. Какое? Вот. Не-не-не, чувак, ты серьезно, снайперские винтовки резанули. Какой смысл брать локус, если он в дерьме? Огня, ну ты хотя бы три раза круто не там, вообще мелочука по себе выходит. Серьезно? Давай еще дальше про крутым будет. Отвечаю. Давай, давай, давай. Дай. Ладно. Рот этого казино, блять. Да ну нахрен, чувак, я пошел делать фильм про дробовики ну тебя... Стой, на... стой, стой, сейчас, вот сейчас все будет. Вот, смотри, смотри. Спасибо, конечно, за Режек, но нахрена он не нужен. Все, Бабришкин, давай, пока. Больше я ничего крутить не буду. Уверен? Да. Точно? Точно. Ладно, хорошо, отстану от тебя, только на позаведок еще раз посмотри на локус. Ну, посмотрю я и что дальше. Русские мужчины, с момента выхода моего киноматериала про нерв снайперских винтовок прошел уже где-то месяц. Целый месяц я не брал в руки снайперки, а тем временем по сети гуляет данный постер, гласящий о том, что Локус бафнули. Хоть убейте, не понимаю я этот доширакский язык. Хорошо, давайте проверим Локус в сетевой игре. Ну а про королевскую битву вам лучше всего расскажет Тинни Тун. Он профессиональный киберспортсмен и капитан команды картель. Стимы он делает жару во всем СНГ, в Европе, в Америке, в Антарктике. Так, про Антарктику надо уточнить. Тинетун с командой сейчас на втором месте в европейском топ рейтинге и на первом месте в СНГ рейтинге. У Ромача на канале найдете фраг мувики, тактики, прямые трансляции с турнирным движем и не только. Давайте мужики, поддержим отечественного киберспортсмена и все вместе сделаем красиво по ссылочке в описании. Немножко поиграв с локусом, молодец какой. Немного. Поиграв с локусом, я понял, что прошлые проблемы особо никуда не ушли. Бланкскопы так и не вернулись. Если кто не шарит, то бланкскопы это те же фазумы, только фазуме мы ждем, когда откроется сетка прицела. А бланкскопами можно было шмалять в точку, не дожидаясь этого. Давайте еще поподробнее углубимся в тему. Короче, вот у нас есть функция помощь в прицеливании. Когда были живые бланкскопы, эта функция охренительно помогала доводиться до противника. Я долгое время играл без автонаводки, но когда ее подрубил, то существенный геймплей изменился в лучшую сторону. Сейчас, как вы понимаете, бланкскопов нет, точнее они есть, но попадать вы с них не будете. Раньше можно было ушатывать противника вот на этом моменте, то есть когда вы только начинаете жать кнопку прицела, вот тут уже можно было стрелять, с включенной автонаводкой у вас все прилетело бы куда надо. Сейчас же, мужики, все иначе, вы можете словить разброс, если преждевременно юзанете кнопку огня. Нужно ждать полного раскрытия прицела. Немножко агрессивности этот нерв снайперам подурезал, но больше всего это сделали рывки. Из-за них мы не сможем нормально воевать на переднем крае. И чтобы вот такого вот не было. Кое-что проверим. Прямо сейчас давайте возьмем самую популярную сборку на локус для сетевой игры. Укороченный легкий ствол накинет нам 30% к рывкам. Приклад скелет 15%. Рельефная обмотка рукоятки тоже 15% принесет. Итого обвесы накинут 60% к уже имеющимся рывкам. Для агрессивного снайпинга это... Само собой, на помощь приходит перк «Стойкость», который ослабляет рывки как раз таки на 60%. И в сухом остатке мы должны получить точно такие же показатели, как если бы мы не штрафовали локус. Короче, по приколу давайте замерим данную сборку с перком «Стойкость» и пустой локус без перка. По идее, все должно быть одинаково. А вот и ни хрена Хуже всего результаты у чистого локуса. Но почему? Если никаких негативов на нем нет. Его как раз таки неистово подбрасывает вверх. Мне почему-то кажется, что кто-то... <пись> Пора улучшить сборку, господа, и поиграться в первую очередь нам нужно с задними рукоятками. По дефолту все берут рельефную обмотку рукоятки, которая бустит немножко АДС и спринтаут. И это логично, ведь нерв как раз таки в целом ударил по подвижности и мобильности. Этот модуль накидывает 15% процентов рывкам, что не есть хорошо. Давайте попробуем сравнить рельефную обмотку рукоятки с прорезиненным покрытием рукоятки, которая как раз таки на 25% сокращает рывки. Ну а штрафы в этом модуле вообще смешные. Задержка перехода от бега к стрельбе, как и заявлено, лучше у рельефной обмотки рукоятки. АДС тоже за ней. Казалось бы, чего тут думать, бери и все тут. Но, мужики, вот Такие вот дела обстоят с рывками. Прорезиненное покрытие тоже не халтурит и гасит рывки при попадании. Так что же выбрать, подвижность или сопротивление? Давайте пораскинем мозгами. Вот перед нами Аркадий Мейсов. Он злой и ведет огонь по нам. Мы, естественно, начинаем целиться, чтобы его наказать. Но с каждым его выстрелом наш прицел будет дергать все выше и выше. Безусловно, с рельефной обмоткой мы немного быстрее прицелимся и уже сможем вести огонь. Но, так как ее срывает больше, чем прорезиненное покрытие, прицел улетит в космос и шотнуть противника будет сложнее. К тому же не стоит забывать про дистанцию и величину модельки врага на ней. Рывки одинаково работают на любой дистанции и чем больше будет сопротивление, тем успешнее можно будет стреляться с противником. Если бы не добавили рывки на снайперские винтовки, то я даже бы не взглянул на этот модуль, но сейчас он как никогда актуален. Приклад и ствол оставим без изменений. Данные модули хорошо бустят подвижность, а в сетевой игре она нам понадобится. Давайте посмотрим на следующие изменения, которые я внес в классическую сборку на Локус. Но сначала рекламная пауза. Тебе надоели серые будни и рокалы тиммейты в катках? Хочется прогресса и доминации? В этом тебе поможет Гексарал Пиздюльфорте. Его формула двойного действия придаст тебе сил, уверенности и... И скорее всего силу земли. Чтобы заказать Гексарал Пиздюльфорте прямо сейчас, достаточно всего лишь подписаться на данный канал и нажать на колокольчик. А если прямо сейчас шибануть кулакич, то вторую упаковку препарата ты получишь бесплатно. Пиздюльфорте заказал... В рейтинге всех обоссал. Так вот, все в основном играют с ЦМО, ловкостью рук и в редких случаях с возвратом пуль или полным боезапасом. Но что если я скажу, что это все не то? ЦМО довольно ситуативный перк, к тому же дефолтное пробитие на локусе неплохое. Ловкость рук вроде хороший буск перезарядки дает, но зачем ее бусить, если можно уйти в укрытие и спокойно перезарядиться? Ну а другие перки тоже по ситуации актуальны. Я считаю, что умение должно быть эффективным. Эффективно всегда, ибо какой толк и э, тогда его использовать. Мой выбор пал на перк быстрая смена оружия, ибо снайперские винтовки сейчас не такие бодрые, как когда-то. Переключаться на вспомогательное оружие приходится чаще. При нормальной скорости сравнения разница не слишком большая, но стоит включить замедленный повтор, как сразу все проясняется. Перк работает в обе стороны. Хотелось, чтобы он э, чуть быстрее работал, но и на том способе. Спасибо. По снайпу я не рекомендую брать перк прызь, ибо он нам снижает АДС. В одном фильме я это уже проверял. К тому же, куда лучше взять уже знакомый нам перк Forest yeah. Gump. Yeah. Про перк стойкость даже ничего говорить не буду, ибо для пехоток и снайперок это must have. Остальные же приколдессы выбирайте под себя, мужики. В целом, чувствуется, что Локус улучшили, играть можно, главное это делать с правильной сборкой. То, что я готовлю данный киноматериал, раньше всех узнали брата-братья из моего телеграм-канала, там я спойлерю и дополнительные материалы публикую. Я, конечно, вообще ни на что не намекаю, но ссылку на этот движ ты найдешь в описании. А еще давай с тобой условимся, юзанимы мои рекомендации касаемые Локуса в бою и дай знать каково будет. Было с ними играть. Можешь мне в комментариях черкануть, ну или в той же тележке маякнуть. Лады? Ну все, все, я уже чувствую, как ты загорелся это все чекнуть. Не забудь проверить колокольчик с кулакичем шибанутым, я ушел отдыхать. Жму руку, с тобой все это время был Огнянский. И в Телеграм не забудь залететь.